Здравствуйте! Сегодня День Мужчин, и я хочу поздравить необычным способом. Я хочу сказать, мужчины, если начнется война, каждый, каждый, знайте, что вы не все сделали для того, чтобы был мир, для того, чтобы наши женщины и дети были счастливы. Значит, вы банкой пива заменили тот процесс, который нужно, которым нужно заниматься, свое развитие, свой рост, Свою политическую грамотность, свою активность, свою масштабность вы заменили какими-то материальными благами, удовольствиями и потеряли нить управления жизнью своей и своих близких. Мужчины, станьте настоящими капитанами семейного корабля. Грамотными. Куда вы ведете корабль? Вы знаете жизнь. Вы знаете устройство семьи. Вы знаете, чего хочет женщины, чего хотят дети. Вы знаете, куда вы ведете семейный корабль. Учитесь, развивайтесь. Вы на сегодняшний день, мужчины, менее грамотные, чем женщины. И поэтому часто женщины именно стоят у штурвала. А куда они ведут? Это ваша ответственность, мужчины. Вот мы и пришли. Возьмите штурвал в свои руки. Еще не поздно. Еще можно остановить войну. Сегодня не алкоголем, а добрым делом встретите этот день, этот праздник. Заявите мысленно, заявите в своей квартире, заявите через окно о том, что вы берете ответственность за свою жизнь, за то, что вы берете ответственность за свою семью, за свой род. Вы берете, каждый берете ответственность за свою жизнь и жизнь близких. И этот посыл – Вместе со всеми сложится в очень важный посыл для всего мира.